как настроиться на благополучную жизнь произносите слова утром я радуюсь и дальше скажите себе от чего говорите весь мир меня обожает если не можете изменить то что происходит меняйте свое отношение испытывайте от этого радость не говорите женщине претензий связанных с ее внешним видом ладно эзотеристским способом что делать на второй ступени прогревания слоев греть